Всем здорова, с вами Гидр 9, 4, и сегодня у нас реакция на нового рассказа, мистер Мармок, вы просто Мармок, «Двинутый город Виар». Что давно у него уже не было VR, -а. давайте смотреть. Так, книга. Что? Right? Кто на меня говорит? А, здорово, как жизнь? Я в душе не ебу, кто это. О, длинная моча. Люп-люп-люп-люп-люп-люп. а Фокус поплыл. Теперь и почитать можно. Это что нужно сделать с мечом, чтобы его так сильно согнуть? Без понятия. Им пытались бабушки на закрутке открыть что ли? Ух ты, какая зимняя мерзость. А что это, это Скарим да, ну какой-то ярорусский? держись братан. А, так, а кто из ты нас? не похожа не Может быть, ты в белом, да? Нет? Тогда ты в сером. Белый серый гусь. А, не... Я, я знал, да. я просто их проверял. У -у, подношение. Так, а как верхнюю достать? Отлично. Понятия не имею, что это, но выглядит как испорченный кокс. М -м шматик свежего места. Тренируйтесь, тренируйтесь, ребята, а я пока перекушу. А, Бобик а уже хочет сесть. Такой? Иди, лови! А, это не про тебя. Тогда иди работай, да. Макдональдс. Я не собираюсь твой рот кормить. А, сейчас набьем желудок белком. Я тебе косточку, если хочешь, могу отдать, да. Посмотрим, если все. Сейчас пытаться отобрать. Не дам тебе своего мяса. Уже съела. Где мясо? Он просто уронил его. Тебе невъебенно повезло, что я не китаец. Намек понятен, О, Собачья косточка. Э -э, Бобик, смотри, что у меня есть. Не-не-не-не. Один-один, понял? В следующий раз я у тебя сучку веду. Зачем? Ты же не зафил. Welcome to London. Эй, эй, эй, камон! Чего за фризы? Я же не пап запустил, ну? Да мы тебя поняли, пошел нахрен уже, дай поиграть. По-моему, эту игру уже Ты, запускал. Сука, на него. На этот шаг, а? Что а за... ш... Не знаю, чувак просто таранит своим мопедом машину. Ну что, что Мира! происходит? Что за удивительный мир, сосед? Ты дом держишь, что ли? поздоровайся через со... Че, че происходит? Ну, мне кажется, мы именно так выглядим, когда пытаемся не палиться, что бухали. <свист> Городской рок-концерт! Даже... А где ваши зрители? Или это репетиция? А что? это все в конвульсиях каких-то. Кто Кто-то вообще упрыгал куда-то за колонки. Какого хера? У вас гитарист увлекся! <свист> И, и тебя... почему все голые? если его никто не остановит, то он так в сольную карьеру идет. Эй, вокалист, ты че здесь, блядь? сознание потерял? Ну-ка, взбодрился быстро. Тебя нихера не слышно. Ну-ка, бой, связками, сука. Пошел а? нахер, я в Зачем, ворот? Отставь микрофон. Ты, ты, смотри, прилип. Я тебя сейчас в комок соберу и сахар от выведу. У меня тут мешок просто сейчас. Улитка тут летает. А то летающая улитка гигант. Вы б... Каким, каким хером? Бля, серьезно? Почему он прыгает Если в этой игре? Если нормальную улитку в этой игре, то я охуею отвечаю. Еще косточка. Э, валик, смотри, на на на, иди кушай. Перед все. -таки. Мир, дружба, добро. Ты зачем, ты жрешь с собой печенье? Повелте, да? Да, сбегай за палкой. Аборт. Ой, то есть апорт. аборт. Аборт. Здесь еще кусочек мяса. Так, мы сейчас пойдем по джентльменски. Не, не, не, не, все, достаточно. Господин пес, я вас настойчиво упрашиваю. Сибитесь отсюда в лес, пожалуйста. Я буду... А ч ⁇ у него там с сердцем каким-то? Не вроде так в затылок смотрит. Придите сюда, кыш. Слышь ты? черная все дыра на у тебя важная миссия апорт дай мне наконец дожарить свой английский стоит <с> это чё сука такое я пережарил мне кажется этим он уже в уголь превратился не понимаю то ли не дожарил то ли пережарил как это сильно. Перри, перри его нужно сосать или грызть куда мне теперь это выбросить Собаки отдай. Ой, ты молодец, на тебе мясо. И мормок резко стал веганом. Ммм, морква, вкусная морква. Морква. Чистенькая такая. Опять это псинош. На что тебе надо? Эй, глаза. А то смотришь. вряд ли будет ты морковь, морковь, морковь есть. Не ешь. А есть? Ты что с этой а собакой не так? -кая была. А что тут так мало мебели мне что фантазию включать, да? А Один ток системника. Ну ладно, сейчас мы его починим, посмотрим, что с ним не так. Проведем нужные диагностики, проверим. Термопасту и прочее в Чем даже кто-то налепил так, там типа интел ну, какого Проблема эмблемы. в твердотельном накопителе Нужно его просто достать оттуда И себаться. Ой, то есть <звук> достать и починить, естественно Не получилось достать твердотельный накопитель Так что я решил пойти что другой это? дорогой все, все, я вообще решил так, выдернуть. иначе я доберусь до него Какие-то лишние наросты здесь образовались я, короче, решил заодно поменять и термопасту. Сухое пятно какое-то. Прям как на твоей простыне рукоблуд Не, материнку пока нельзя вытащить. Не я, я хочу пидюху достать. О! А -а -а. Кисейчик. Я уже забыл, что я здесь ремонтирую. Так, yeah. меньше Меньше не больше действий. Значит, берем. Плотно сейчас, сейчас просто в, в кучу соберет, то и все. Мастер, как говорит, отличается тем, что после его работы не прослеживается человеческая рука. Так че еще, блядь, короче все. все, все, все, все плотно упаковываем и немножко утрамбовываем. Так крышку. Буенно, белиссимо bueno, Этот комп теперь и Майнкрафт потянет. И сапера, да? Оп ты, Петазу. А так вот откуда сбежали все жители города. Ну это тут не лучше. Что это? по-моему, касатка какая-то вывернутая. Почему? Почему эта акула выглядит так, словно при транспортировке ее положили на самое дно? А это что еще за хрень? Я не знаю, что это за животное. Иди с нас. какая-то. из под парты. Ебанутые куры. По-моему, вместо зерен сегодня. Что с этой игрой не так? Она. А вот и питон из Маугли. Ч такое? Ты все-таки его сожрала, но он оказался наркоманом. Это. Видимо зимой там лезнул качели и прилип. Что это? Что это? Что это? Так и все сделано. Стоять! Не могу, не получается. Кто тебе ебало так сложил, что я починить не могу? Горел тут тоже А она на руках ходит? Может этих животных лучше заменить? Или они здоровые? Я просто не знаю, что норма в этом городе. В этом городе вообще границы нормы мутные какие-то. Я, сука, не знаю, что Век перепутал. У персонажа. Кошанный медведь, жвачка жившая, куры-наркоманы. Блять, сухопутная акула. Не, все, с меня хватит. Камилла, блин, которая на руках ходит. Мог шлем снял тут. <смех> <смех> Хули она такая въёбистая? <смех> <свят> Спасибо всем за просмотр, дорогие друзья. Не забываем про то, что я не умею. <свят> на самом деле про то, что такое <свят> <в вовсе попавших свят> персонажи что в скобках. И если вы оставите какой-то интересный коммент, я его замечу, то скорее всего попадет в рамку. И про мою мобильную игру, тем более, что сегодня сегодня это пятница. На момент записи этого момента Я там буду Да, я буду сегодня играть в свою мобильную игру Да, мы там можем встретиться сегодня, братан Возьми презик Ладно, шутки <сосы> шутками, но про презик не забудь Здесь был грёбаный мормок и VR Да, первый VR в 2015 году Увидимся, да, первый. не увидимся, услышимся Пока Что-то за хуйня было <сосы> Мама, мама? Мармок, у нас родился мужчина. Прошу всех, кто сидит в рамках, занять свои места. Мы отправляемся. Прикиньте, как Марин над, над написанием моего ника для рамки заморочился. Блин, я, я больше ржал вот именно вот с этой игрой, где там какая-то физика совершенно странная. Как, как ее так сделали, что все просто берет и прыгает в вот. эту. То и как это так Криво сделали игру? Или это так задумано было? Я не понимаю. Ну и собака, которая там жрет все подряд. Ой. Ладно, если понравилось меня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лайки, чтобы не пропускать видео, контакт, подписывайтесь на Мармока, и до следующего видео.